Всем привет ребята, с вами Шевчик в деле. Сейчас вам расскажу про интересную монетку, называется QWERTY COIN. Монета на алгоритме криптонод добывается тоннами, то есть пока есть возможность, пока есть шанс, скажем так, можно эту монетку сейчас быстренько намайнить. Монета такая довольно-таки активная, в плане чего разработчики там что суетятся, пытаются, в Телеграме общаются со всеми, там, ну, вроде какая-то активность есть, есть какая-то дорожная карта, типа, что они там сделали, что они собираются сделать. Самое интересное то, что вот, сейчас я вам покажу, вот, 30 апреля, сейчас я даже немножко увеличу, чтобы было видно, 30 апреля они собираются выпустить эту монетку на биржу. На какую еще неизвестно, но на биржу она попадет за 100%. Сейчас зайдем на пол, покажу, в каких объемах она добывается. Вот мы на пуле сейчас, тоже немножко увеличу. А, с телефона сейчас записываем все, а не с самого компьютера, потому что майнится там все понемножку у нас. Так, вот у меня, грубо ряду с двух карт получается 1,7 кг хэша. То есть, это в сутки сейчас можно миллион, грубо говоря, этих монет намайнить. 974 тысячи. Плюс-минус там как сложность поднимается, падает. То есть, когда она выйдет на биржу, даже если она будет стоить одну сатошу, эта монетка, то есть, уже можно, грубо говоря, 100 баксов заработать за сутки, если она сутки поработает. Ну, ради интереса, мне кажется, такую монету можно помайнить, поставить ее там на денек-другой, смотря у кого какие мощности... Можно залить там у кого-то, если большая ферма, даже на полдня. Сделал, и пусть лежит на кошельке. Все равно когда-нибудь она выйдет, и можно будет ее слить. Я немножко миллион четыреста сделал уже. Она у меня на кошельке лежит. Кошелек вот такой вот у них. Скачивается на компьютер. Сейчас зайдем быстренько, вам покажу все. Что-то он загружается долго. загружается блокчейн ну, подождем немножко все кошелек загрузился вот он миллион четыреста двенадцать тысяч лежит монет а, тут даже можно прям с кошелька майнить можно соло майнинг на процессоре можно на пол зарядиться даже если у кого-то там ноутбук, там мне кажется, даже можно на ноуте немного, не знаю, сколько там ноут будет выдавать. Вот сейчас посмотрим. Поставим хэши, да? Даже если ноутбук будет выдавать там каких-нибудь, ну, пускай 150. Это уже 86 тысяч монет. Как-никак, понемножку, по копеечке, а потом на бирже слить и все будут довольны. Там есть еще одна интересная монетка, короче, ребята на которой я вам расскажу в следующем видео. Под этим видео я оставлю ссылку на Bitcoin Talk, там где все про нее расписано, написано, и ссылку на сам сайт. Так что, кому интересно, давайте там под этим видосиком накидайте лайков, пускай там будет, я не знаю, 50 лайков, и я вам солью еще одну интересную монету, которая добывается побольше, чем эта, тоже на таком же алгоритме CryptoNode, и которая тоже должна появиться скоро на бирже. Так что так вот. К чему я говорю? Потому что была до этого еще одна монета. Turtle Coin называется. Она вышла на биржу продавалась там по 2-3 по сатоши. А добывалась в таких же объемах, как вот и Квертикоин. Так что сами подумайте, там, да, даже так вот с миллиона монет, которые за сутки там с двух карт, вот как у меня, я про себя сейчас, допустим, говорю. <coughs> с миллиона монет можно было. 200-300 баксов за сутки срывать. Так что как-то так. Ладно, ребята, давайте, да, всем удачи, всем пока.